Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой, а самое главное, рабочий скрипт на автофарма на монеты в Мэйдсити. Для этого переходим по ссылочке в описании, скачиваем чит, после этого запускаем его, нажимаем кнопочку Inject. ждем пока мы с вами заинжектимся. Сайт, который появляется, можете закрывать. Он нам не нужен. Так, все отлично. Мы заинжектились. Все работает. А вот эту надпись стираем. И вставляем сюда скрипт записи. И теперь нажимаем Xcode. Все, скрипт запустился. Отлично. А сейчас вот здесь у нас будет писаться, сколько мы с вами заработали денег. Вот, уже... 7900. Накапало, в принципе, неплохо за несколько секунд. А, до записи, кто заметил, у меня было 3000 с чем-то, уже не помню. Вот, и сейчас посмотрим, прибавятся деньги или нет. ждем пока он, получается, закончит фармить. А, также вот здесь он на карте тпхался в разные точки, кто заметил. Вот, и тем самым собирал, получается, эти деньги. Так, у нас вылетело. А, в принципе, это ничего страшного. Так и должно быть. А, я, конечно, до записи видео проверял у других. Этот скрипт не вылетал. Вот. Но монеты, в принципе, зачисляются. А, или у меня не вылетело. Погодите. А, у меня не вылетело. А тогда зачем вот это писать? Интересно. Так, ладно. В принципе не суть а, как видим все зачислилось все работает давайте еще раз попробуем активировать сможем походу нужно инжектиться. скорее всего ну короче в любом случае получается вам нужно будет перезаходить вот но самое главное то что монеты как видите прибавляются они полностью настоящие, их можно потратить